Друзья, всем привет! В этом видео мы рассмотрим торговлю по свечным паттернам, мы рассмотрим, как правильно по ним торговать, в каких ситуациях их можно использовать и так далее. В ближайших видео я планирую сделать обучающее видео еще одно по паттернам, какие-нибудь какие паттерны мы рассмотрим интересные, и э, видео по настройке мета-трейдера, по установке и настройке MetaTrader. Сегодня мы прямо проведем живую торговую сессию, по паттернам, будем искать паттерны на 5 минут в тайфрейме и давайте с вами начинать Сейчас мы поговорим об условиях захода по паттернам, об отработке паттернов и а, о правилах захода на паттерны Паттерны, ребята, это те формации, движения, которые частенько повторяются из раза в раз Ну естественно паттерны, если вы просто их найдете в интернете, они а, работать не будут Они работают только при каких-то определенных условиях Сейчас мы с вами это все рассмотрим. Чем лучше условия, тем больше вероятность срабатывания паттерна. И также, чем больше таймфрейм, тем, естественно, тоже больше вероятность срабатывания паттерна. Паттерны, ребята, также можно совмещать между собой. То есть, а, могут быть в одной ситуации два или три паттерна одновременно. То есть, все паттерны можно между собой комбинировать и совмещать, получать более уверенные сигналы. Смотрите, валютная пара евро-авсолидский доллар. Здесь у нас есть тренд на понижение. Давайте я его отмечу. У нас здесь присутствует нисходящий коридор В данном месте находится уровень поддержки Это уровень 1.67 Ровно Такие кратные уровни обычно являются очень сильными То есть здесь у нас уже видно, что цену тянут потихонечку на повышение Обратите внимание на импульсы и на размеры свечей Вот у нас неуверенное движение вниз Огромное множество мелких неуверенных свечей Далее происходят импульсы на повышение То есть здесь уже толкают цену на повышение от этого уровня больше сил здесь у покупателей, следовательно, можно предположить, что тренд сейчас развернется То есть это у нас условия для отработки паттерна А давайте теперь посмотрим на сам паттерн Вот наш сам паттерн, смотрите Вот это вот свечная формация То есть уверенная свеча на повышение и три неуверенных свечи на понижение Это говорит опять же о силе покупателей и о том, что цену здесь толкнут на повышение Какое время обычно я убираю для отработки паттернов? Обычно я убираю 2-3 свечи то есть если у нас 5 минут тайфрейм, значит мы заходим на 10-15 минут. Если у нас вот эта вот свеча еще и закроется с большой тенью, то это еще один паттерн будет, односвечной паттерн, что также будет указывать на повышение. Давайте дождемся закрытия этой свечи. Не забываем правила отработки паттернов. Мы ждем образования паттернов. Ждем строго закрытия свечи. Строго закрытия свечи. Сейчас я объясню почему. Давайте для начала зайдем. Время экспирации 10 минут. Свеча у нас закрывается с большой тенью. Заходим на повышение, то есть смотрите, вот у нас свечная формация, паттерн, который указывает на повышение И также односвечная формация, а свеча с большой тенью снизу, также указывает на повышение То есть здесь мы совместили два паттерна, которые обычно хорошо себя отрабатывают И учитываем также сильный уровень поддержки Итак, почему же нельзя заходить а, до закрытия свечи? Смотрите Допустим, у вас здесь образуется паттерн, к примеру, поглощения. Это у нас свеча на понижение, это у нас свеча на повышение. Вы увидели такую свечную формацию и решили, к примеру, зайти вот здесь вот, потому что увидели паттерн. Но свеча у вас еще не закрылась. И далее проходит некоторое время, и на месте тела свечи образуется тень свечи, то есть цена уходит вниз. И вот таким вот образом свеча закрывается, а это уже... Не тот паттерн, на котором вы заходили. Я думаю, вы меня поняли. То есть нужно обязательно ждать закрытия свечи. И также еще одно правило отработки паттернов. Строго должны образовываться паттерны у уровня. У каких-либо уровней. Здесь сейчас находится уровень поддержки. Немножко повышаются наши минимумы. Уровень поддержки 1.67, что я уже говорил. Зашел на 10 минут, то есть на 2 свечи. Сейчас мы ждем импульс вверх. Вот эта вот свечная формация. Говорит мне об импульсе В принципе, импульс уже происходит, как вы видите Я думаю, эту ситуацию вы поняли Если не поняли, то можете еще раз перемотать и посмотреть Все, что здесь я увидел, я вам объяснил И еще кое-что, ребят, смотрите У паттернов есть какая-то определенная проходимость Естественно, они, они не стопроцентные Если а, случается такое, что а, цена идет не в сторону вашего паттерна То есть, к примеру, если, допустим, здесь у нас цена пойдет резко на понижение то перекрываться в таком случае нельзя. Паттерн просто считается неотработанным. То есть вы просто забиваете на эту ситуацию и ищете следующую. Поэтому сегодня у нас будет торговля фиксированной суммой. Мне не важно, какой будет результат, мне важно вас научить торговать по паттернам. И насчет условий. Как же подбирать эти условия? Смотрите, вы находите паттерн и торгуете по нему. Сначала вы подходящие условия для него не знаете. Потом у вас накапливается какая-то копилка скриншотов, Копилка знаний, опыта. Вы начинаете отсеивать плохие ситуации и хорошие ситуации. И подбираете на основе вашего опыта подходящие условия для отработки паттерна. То есть все здесь зависит, естественно, от вашего опыта. Я могу вам лишь подсказать условия. К примеру, здесь уровень поддержки и импульсные свечи на повышение. То есть это хорошие условия для отработки вот этой вот свечной формации. Смотрите, 5 пятиминутная свеча у нас подходит к своему концу. Паттерн себя полностью отработал. Остается еще 5 минут до конца сделочки. Мы с вами дожидаемся. На рынке может произойти все, что угодно. Итак, ребята, остается 15 секунд. Мы с вами ловим уверенное движение на повышение. И этот паттерн, эта ситуация хорошо себя отработала. Получаем с вами плюсик. И ищем с вами паттерны дальше. Смотрите, валютная пара канадский доллар японская иена. Здесь можно сразу зайти на 8 минут на понижение. Смотрите, что я здесь увидел. Ну, во-первых, рассмотрим паттерн. Вот свечная формация, которая указывает мне на понижение. То есть цена пыталась пробить уровень сопротивления, но у нее не получилось, и цену резко вытолкнули вниз. Вот о чем мне говорит этот паттерн. Здесь у нас находится локальная область поддержки, которая стремится пробиться, и тренд здесь, вероятнее всего, развернется. Дело в том, что здесь находится уровень 75 700, а на японской не такие уровни достаточно сильны, круглые уровни. Цена колбасится на этом уровне 75-700, и я рассчитываю на движение вниз и смену тренда, вот у нас идет восходящий тренд, на данном, на данном уровне цена разворачивается, а, там находится сильный уровень, возникла свечная формация, которая указывала, указывает мне на понижение, то есть а, шикарные условия для отработки паттерна, мы зашли на понижение, а, в этом паттерне ребят смысл в том, что вот это вот уверенная свеча, Закрылась ниже, чем было открытие вот этой вот зеленой свечи на повышение Обе свечи здесь импульсные То есть у цены не получилось пойти наверх Ее импульсно толкнули вниз И, следовательно, по инерции сейчас уровень поддержки локальный должен быть пробит И произойдет смена тренда Это мое мнение Посмотрим, как будет на деле Как видим, локальная область у нас пробивается Вот эта вот локальная область Но, естественно, впереди есть еще куча локальных областей от которых цена может отскочить. У нас время экспирации еще 5 минут остается. Пока паттерн прекрасно себя отрабатывает. Происходит достаточно сильный отскок от нижних областей поддержки, остается 30 секунд, и ситуация весьма опасненькая. Остается у нас буквально 8 секунд. Смотрим, что у нас по результату. Результат у нас возврат, то есть сделочка у нас заходит в минус. Такое тоже случается, ничего страшного в этом нет. Также, ребят, вчера я снимал одну ситуацию подработки паттерна интересную, я ее вставлю в это видео, чтобы вы как можно больше посмотрели эту отработку паттернов и будем на этом заканчивать Валютная пара, британский фунт, взеландский доллар Здесь, в данных условиях, одна свеча у нее указывает на понижение Давайте зайдем на 7 минут на понижение Смотрите, ребят, сразу же рисуем Вот, вот эта свеча у нее указывает на понижение То есть свеча с огромной с огромной тенью сверху а В данных условиях, смотрите, какие здесь условия Давайте немножко отдалю То здесь у нас есть фигура двойной дно вот наша фигура, она недавно пробилась Обычно после пробития фигуры происходит коррекция Цена до какой-то точки идет, здесь у нас находится область сопротивления, к примеру Цена идет и корректируется обратно до уровня поддержки Который ранее был уровнем сопротивления Как я уже сказал, паттерны могут быть односвечными То есть еще раз повторяю, что здесь эта свеча, одна единственная, с большой тенью, мне указала на понижение Прошу обратить ваше внимание на размер тени Потому что тень может быть маленькая, тень может быть большая. Здесь тень именно очень такая большая. Обширная. Время экспирации. Выбрал я время экспирации до конца следующей пятиминутной свечи. То есть как паттерны отрабатывают себя в большинстве случаев? Мы находим паттерн, и обычно одна-две свечи это отработка паттерна. Следовательно, я зашел на две свечи. Вот эта вот пятиминутка у нас уже идет. Я ä, прибавил две минуты этой 5-минутной свечи и добавил еще пять минут следующей. То есть две свечи. Итак, смотрим, друзья, остается у нас 15 секунд. А зашел я до конца жизни вот этой вот свечи, я напоминаю, потому что это мое правило. Я всегда захожу до конца жизни свечи, особенно если дело касается паттернов. И сделочка у нас заходит в плюс, то есть паттерн себя отработал. Все, друзья, мы снова в настоящем, так сказать. Всем огромное спасибо за просмотр, надеюсь, это видео было для вас полезным. В ближайших видео я сделаю видео одно по Форексу и видео одно по паттернам уже обучающие. Не торговлю, а именно обучающие такие паттерны. Обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным. Комментируйте, ребята, предлагайте темы. Ваша поддержка меня очень сильно мотивирует. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита и всем пока.